Я снова рад приветствовать вас, дорогие друзья, на нашем канале. И сегодня я хочу представить вам совершенно новую горелку. Горелка, произведенная компанией Дон которая называется Дон 206. Это ювелирная версия горелки со сменными насадками. Она производится в двух вариациях. С минимальным комплектом сменных насадок и с максимальным, состоящим из 8 сменных насадок с соплами различного диаметра. В данном случае мы будем рассматривать горелку Donmet 206-2. Итак, рассаживайтесь поудобнее, а я покажу вам, из чего же состоит данный комплект. Друзья, я предлагаю вскрыть эту упаковку и посмотреть, что же находится внутри. Скажу честно, я буду наблюдать за вскрытием упаковки вместе с вами. Я так же, как и вы, еще не видел, что находится внутри. Да, завод-производитель мне предоставлял некоторые технические моменты при изготовлении этой горелки, потому как мы плотно общались по этому поводу. Именно мы инициировали производство этой горелки. Завод Донмед пошел нам навстречу, потому как на рынке оборудования для ювелиров встречается крайне редко. Качественное оборудование стоит весьма дорого. Давайте посмотрим, что предлагает нам украинское предприятие ДонМед. внутри находится горелка паспорт к изделию Да однопламенная универсальная для газокислородной пайки и подогрева донмет 206-2 ювелир. Ну, кому будет интересен паспорт, я сделаю его скан-копию и выложу ссылочку для скачивания на, под этим видео. Итак, дальше. Мы видим, в вакуумной упаковке находится сам держак горелки с запорными вентилями и рукава для подачи газа. Данный. Вид горелок, которые получили мы, завод производит с ответными частями для быстроразъемных механизмов, которые сопрягаются с нашей газогенерирующей техники, которую мы производим. Итак, начнем вскрытие. она сама наша горелочка горелка донмет 206 ювелир итак друзья сейчас я буду тестировать горелку донмет ювелир так сказать, проверим ее в деле. А в качестве источника для получения смеси водорода с кислородом, то есть гремучего газа, мы будем использовать некогда прекрасный газогенератор Optotek 655 немецкого производства, который отжил свое и был переделан в нашей мастерской полностью под все детали, которые изготавливаются нами, были разработаны, изготовлены нами. То есть электролизный газогенератор здесь сейчас установлен нашего производства, блок, электронный блок управления процессом электролиза также наша разработка и наше производство. Все это было интегрировано в, вот в этот очень компактный, симпатичный корпус от немецкого газогенератора Optotec 655. Ну и теперь... Теперь этот газогенератор называется Optic 350, хотя наш оригинальный Optic 350 практически в два раза крупнее этого корпуса. Ну что ж, а сейчас я подключу а, горелку Мед к этому газогенератору и вы сможете увидеть а, на что способна эта горелка и а, как она работает. Как я говорил ранее, горелки DonMed UVLIR оснащаются ответными частями для быстросъемных механизмов, которые мы используем при изготовлении наших газогенераторов. DonMet Ювелир прекрасно соединяется без какой-либо переделки с газогенераторами марки Severs. Для работы с горелкой вам понадобится ключ рожковый, либо накидной на 14 мм. Соединительная гайка для установки сменных штуцеров имеет размер 14 мм. Начнем тестировать нашу горелку с самой большой насадки, которая предназначена для плавки металлов. Это так называемая мультисопловая насадка, которая в своем основании имеет 7 отверстий различного диаметра. Да, к сожалению, мощности газогенератора Аптотек 655 никак не хватает для того, чтобы обеспечить необходимое количество газа для полноценной работы этой горелки. Так как горелка имеет достаточно большое количество сопел и достаточно крупного диаметра, поэтому для работы с такой горелкой нужен газогенератор более мощный. Как минимум, это должен быть, если говорить про нашу линейку газогенераторов, это S400 и более мощные модели. Если же говорить про газогенераторы, которые у всех на слуху, это ну, как минимум LIGA 02. Итак, заменим насадку на другой размер. Сейчас я заменю насадку для плавки на вот эту, диаметр сопла, который составляет 1,2 мм. эта насадка тоже является достаточно крупной и для ее качественной работы я увеличу мощность газогенератора силу тока до 10 ампер Да, теперь горелкой вполне можно управлять. Что же касается а, энергии этого пламени, ну, я считаю, что его более чем достаточно для... Проведение микро сварочных работ пайки, детали из цветных металлов, а также для сварки черных металлов в небольших объемах, к примеру, у меня проволока, диаметр проволоки 2 миллиметра, это проволока из нержавеющей стали, поэтому, естественно, она. Начинает очень сильно окисляться и превращается в так называемый ежик. Это всегда происходит с нержавеющей сталью в тех условиях, где присутствие кислорода избыточное. То есть энергии пламени, в принципе, вполне достаточно для того, чтобы работать а, с толщиной металла до 2-2,5, двух, двух возможно, 3 мм. Давайте заменим насадку на другой размер, а именно 0,75 мм. А, нет, обманываю. Сейчас у нас насадка была 1,2 мм. Соответственно, следующий по уменьшению размер 1 мм. Длина насадки несколько короче, чем длина насадки насадки а, большего размера. Используем ту же самую проволоку, диаметр которой, как я уже говорил, 2 миллиметра. Насадка прекрасно справляется с такой толщиной металла. И эта насадка прекрасно подойдет для плавки, вернее, прошу прощения, для пайки или обжига цветных и черных металлов, а также для работы со стеклом, с кварцем, для работы с различными органическими или же синтетическими полимерами. Заменим насадку на следующий размер, который имеет диаметр сопла 0,5. 75 сотых миллиметра. Да, вот этот размер, эта насадка а, самая максимальная, которую можно использовать в паре с газогенератором, а, с нашим переделанным газогенератором Optotec 655. Вот с такой производительностью можно использовать насадку, насадку на горелке диаметром 0,75 мм и меньше. Опять же, используя проволоку диаметром 2 мм, попробуем ее расплавить. Да, никаких проблем не составляет, поэтому предлагаю заменить эту насадку на следующий размер, который будет иметь... Диаметр сопла 0,5 мм. Сопла 0,5 мм. Установим и запустим. Да, сейчас мне на газогенераторе необходимо установить меньшее давление внутри системы потому как это сопло для этого сопла необходимо использовать давление меньше чем для предыдущих которые мы использовали ранее для каждого диаметра сопел требуется свое давление давление газа если использовать давление больше, чем э, это необходимо для работы подобного сопла, то пламя будет, естественно, э, сдуваться. Я думаю, что можно установить давление еще меньше. Сейчас давление в системе 0,15 атмосферы. Да, вот теперь сопла прекрасно работает. И предлагаю попробовать расплавить всю ту же проволоку с диаметром 2 мм. Я добавлю немножко больше чистого гремучего газа. Да, несколько сложнее, но без проблем. Поэтому предлагаю установить сопла другого размера, а именно с диаметром 0,35 миллиметра. Это было сопло 0,5 мм. Сейчас мы установим вот эту насадочку с диаметром сопла 0,35 мм. Предлагаю расплавить всю ту же самую проволоку диаметром 2 мм. Сейчас это было сделать еще сложнее, так как энергия пламени значительно меньше, но у меня это получилось. Поэтому предлагаю заменить а, сопла на еще меньший диаметр и посмотреть, как оно будет работать. Сейчас, сейчас мы установим сопла с диаметром отверстия 0,25 мм. Соплок прекрасно работает. Повторюсь, диаметр отверстия 0,25 мм. Попробуем расплавить всю ту же проволоку с диаметром 2 мм. Проволока прекрасно нагревается. Перейдем к следующему, самому маленькому соплу. Эта насадка имеет самый маленький диаметр сопла, отверстие которого имеет размер 0,15 миллиметра. В горелках российского производства горелка хрубин в отверстия медных наконечников устанавливают искусственные камни для того, чтобы пламя из такого мелкого отверстия было четким, тонким и абсолютно гладким ну, давайте посмотрим как реализована работа подобного сопла у Компания Донмет без камней, отверстие э, в этом сопле, отверстие э, в этой насадке э, сделано непосредственно в медном наконечнике. Это очень сложная задача для этого требуется достаточно серьезное оборудование. Но по всей видимости э, компания Донмет располагает таким оборудованием. Давайте посмотрим, как работает эта насадочка, как работает это сопло. 0,15 миллиметра. Да, регулировать здесь что-либо бессмысленно, так как медный наконечник, отверстие в этом медном наконечнике создает противодействие для выхода газа и Вентили здесь ничего нам не дают, так как через такое мелкое отверстие газ выходит только в том количестве, которое способно пропустить это отверстие. Нажимаю на вентили горелки. Пламя не изменяется. Существуют некоторые горелки, при нажатии на вентили которых Нажатие на вентиле влияет на выход газа. В этих вентилях, как вы можете увидеть, при нажатии не возникает никакого влияния. Да, ну в общем, горелка, по моему мнению, весьма неплохая. Конечно же, тесты которые я сделал и показал вам весьма поверхностные, прошу не судить строго, но вы сможете получить более объективную информацию, если приобретете данное устройство и сможете им воспользоваться, тогда вы точно сможете оценить, в полной мере сможете оценить то, на что эта горелка способна, оценить ее качество, и, в общем-то, если у вас есть какие-то, будут какие-то вопросы, пожелания, комментарии, пожалуйста, оставляйте их под роликом. На этом я буду завершать свое видео. Благодарю вас за просмотр. Всем пока.